Сегодня мы с вами обсудим тему, которую вычитали в наших социальных сетях от наших подписчиков. Многие задаются вопросом, почему в вашем центре все пациенты с генерализованным продонтитом? И действительно, мы задались таким вопросом, потому что, когда мы выкладываем пост, говорим о каком-то случае, в 99% мы сталкиваемся с генерализованным продонтитом. И на этот вопрос есть очень понятный и очевидный ответ. К базальной имплантации люди обращаются в нашей стране обычно когда уже все очень разрушено все очень плохо знаете это такая аналогия как в анекдоте русский человек берет в руки инструкцию когда уже все поломал и вот у нас люди начинают изучать методики углубленно когда уже ситуация такова что приходя к другому врачу зачастую говорят либо очень большие сроки на классических имплантатах либо костные пластики либо какие-то действия которые пациенту ну совсем не импонируют поэтому в наш центр доходят люди обычно с тяжелой степенью генерализованного пародонтита, с огромным отсутствием зубов, с разрушенностью зубов, с отсутствием кости. И это серьезно, так. Поскольку у нас не практикуется в большом объеме терапевтическое лечение, у нас нет большого объема ортодонатического лечения, потому что пациенты приходят к нам с зубами, которые фактически должны быть уже удалены. И более того, пациенты знают об этом. Пройдя некоторые клиники, безусловно, консультации пациент проходит не только у нас, а и в других клиниках, он уже приходит к нам с пониманием, что зубам его очень плохо. И мы специализируемся на тотальном восстановлении челюстей, это одна две челюсти или максимум сегмент и в данном случае генерализованный парадонтит такие случаи сопровождает Поймите, что люди с здоровыми зубами к стоматологу обычно не приходят. Или приходят пролечить кариес или канал зуба. Когда люди ищут базальную имплантацию, они ищут ее не просто так. Это тот случай, когда есть серьезные проблемы, которые не решаются врачом-продонтологом или врачом-терапевтом. Поэтому генерализованный продонтит сопровождает действительно многих наших пациентов. Но стоит обратиться к статистике. По нашей официальной статистике Министерства здравоохранения РФ в нашей стране... Пародонтит старше 55 лет встречается в 70% случаев. Поэтому распространенность пародонтита очень высокая. И сюда мы с вами добавим, что если 70% страдают э, из-за пародонтита после 55 лет, то еще около... 15% это люди, у которых совсем нет зубов. То есть наши случаи состоят из кейсов, когда зубы разрушены, когда зубы шатаются, когда большие воспалительные процессы или когда нет зубов и к этому всему примешивается отсутствие костной ткани. И такие случаи мы можем эффективно решать. Вот случай с генерализованным пародонтитом я хотел бы еще один вам показать. Как вы понимаете, у нас таких случаев много. И подробнее рассказать, как это выглядит и почему внешние зубы на месте, а по факту на компьютерной томографии мы увидим действительно серьезные проблемы. Давайте поговорим о проблеме генерализованного продонтита на примере данного пациента. Этот пациент обратился в наш центр с проблемой зубов верхней и нижней челюсти. Как мы видим по этой фотографии, зубы в общем-то есть. Вот. И казалось бы, наверное, эти зубы неплохие, ими можно пользоваться. Но одна из жалоб этого пациента была следующая. Он сказал нам, когда он очень сильно кричит на подчиненных, у него зуб вылетает из полости рта, и он значит, его потом находит. То есть этот критерий уже такой достаточно тревожный и говорит о том, что с этими зубами, хотя, в общем-то, они и есть, не все в порядке. И теперь я хотел бы показать вам... Уже не все, это буквально нарезку я сделал случаев этого пациента, чтобы можно было разобраться, что происходит с его зубами на верхней челюсти и на нижней челюсти. Вот мы с вами посмотрим верхнюю челюсть. На фотографии мы видели передние зубы, они действительно есть, но все передние зубы зафиксированы в костную ткань лишь маленькими верхушками зубов, то есть потеря. Костной ткани при генерализованном продонтите, тяжелой степени здесь максимальная. То есть все эти зубы имели степень подвижности третью, четвертую степень. Здесь есть корень в зубомудрости, корень седьмого зуба. И вот давайте прямо я переключу кадр, чтобы еще раз посмотреть. Вот этот пациент с передними зубами. И вот его ситуация, простите, зубов на верхней челюсти. Вот такая вот она. Что касается нижней челюсти, посмотрим здесь. Что здесь мы видим? Вот этот зуб это тот, который вылетал при громком разговоре, да, интенсивно. То есть передние зубы, они совсем находятся без костной ткани. Здесь также тяжелая степень пародонтита. И я думаю, что здесь еще э, в этой области есть явление такой кисты оболочки, потому что здесь мы проводили ее вылучивание. Боковые зубы также одними верхушками находятся в костной ткани. Ну да и корни здесь есть. Мы видим большую трофию костной ткани, крупный канал нижнечелюстной, достаточно сложная ситуация с точки зрения установки имплантатов. И еще раз смотрим на фотографию. И вот мы видим, что, в общем-то, и нижние зубы были, и верхние зубы были. Но в реальности ситуация следующая: зубов здесь как таковых уже нет, здесь есть только то, что раньше выполняло свою функцию. Если посмотреть на эти зубы в разрезе, обратите внимание, вот зуб стоит одной верхушечкой в костной ткани. Уровень кости проходил вот примерно в этой области. То есть, потеря костной ткани более 80%. Потеря костной ткани 100%. Потеря костной ткани 80%. 100%. 90%. Вот смотрите, вся нарезка этих зубов. Стоит ли лечить такие зубы? Есть ли смысл оставлять их? То есть, это зубы, которые болят, которые подвижны, да они есть и в общем-то можно даже их зашинировать, попробовать склеить между собой, но результата такие работы не дадут. Поэтому вот этот случай, он характеризует очень так показательно генерализованный продонтит, который встречается в нашем центре, вот наших пациентов очень часто с такие случаи приходят к нам. И безусловно правильным решением, правильная тактика лечения есть удаление таких воспаленных больных зубов когда мы имеем возможность провести одномоментную имплантацию и через четыре дня вернуть пациента вот к такому порядочному случаю, когда действительно все на месте, функция восстановлена, эстетика восстановлена, и зубы при разговоре никуда не вылетают.